Всем большой привет, дорогие друзья! Мы продолжаем симулировать матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018, который проходит в нашей великой и могущей стране России со мной наш. Ой, ваш... наш священник и тот человек который будет на стадионах чемпионата мира по футболу александр дегтярев саша с кадилом буду ходить да, да и... представь Матч сборной России да. и сборной Египта. Говорить тут не о чем, в принципе, все все прекрасно понимают. Это Ничего... был FIFA прогноз, увидимся. Ничья со а сборной Саудовской Аравии и два поражения подряд, все это прекрасно помнят. Но, вместе с тем, букмекеры считают, что сборная России все-таки фаворит в этом матче. Господи, кто? Они последние, наверное, кто в это верит. Mm -hmm. Итак. А самый маленький коэффициент дает винлайн, они дают 2.04 на победу сборной России. В целом, немного и немало, но, как мне кажется, это все равно слишком большой аванс для сборной Черчесова, потому что также их коллеги из Лиги Ставок дают 2.05 и по 2.07 0 7 дают 1хбет. Олимп. Ну, а в сборную Египта они верят, к сожалению, меньше, и это, наверное, слишком странно. Это опрометчиво, потому что 1x ставка 3.96 дает на победу Египта в этом матче, 4.05 это лига ставок, и 4.09 и 08 Олимп и Винлайн. В целом, очень много, как мне кажется. Тут должно быть все в точности наоборот. Ну, посмотрим, угу. как на наших футболистов подействует этот пресловутый 12-й игрок. На ничью ставки так же... Да? да, да, да. Вот этот усатый парень mm -hmm. на бровочке будет носиться и пропускать фигню за Динамо Дрезден. Да. И так вот, ничья. Это 3.30 лига ставок, 3.32 винлайн. Ну и, и же с ними у других букмекеров в целом коэффициенты на ничью достаточно большие. Я бы вот именно на нее бы и поставил в этой игре. Причем на ничью, наверное, делевой. 1-1 или 2-2. Скорее всего, так и будет. А как будет у нас сейчас, посмотрите прямо сейчас. Прямо сейчас. Да, Отправляемся вы... в Санкт-Петербург, друзья, Египет, Россия. Подожди, подожди. Стой, стой. Чу. А, вот теперь, да. Пошли. Да. Понеслась. Сборная России сразу же бежит в кальянную. Ой, а что это так они быстро-то бегают, а? Ой, в смысле? Какая атака? У вас один удар в створ этот не, не, лимит так... на игру, вы что, господа? Подожди, ты, ты, я не пойму, почему игра так быстро идет. Вот прошлый матч мы с тобой, когда играли на прошлой неделе, там как-то это было все медленно, размеренно, все нормально. А неделе очень много изменилось. 6-1 мы сделали, а тут прям вообще, будто фпс 60. Ох, ох, ох, ну смотри, что, ну смотри, что вы творите. Как будто футбол научились играть, да, ага. за 10 игр. Вообще. Опа, Опа, Головин бьет. Кого? Баклуши? Да. Посмотри, ну, пока у нас сборная России… В таком же виде, в котором мы говорим. Не, я имею в виду, вот если брать наши матчи, пока у них три очка в группе есть. Значит, мы с тобой сыграли 0-3. Саудовская Аравия пролетела на свай. Да. Оп, Смолов что-то исполняет. Это пенальти. Вот такие вещи на чемпионате мира я очень верю, что в ворота соперников сборной России будут какие-то странненькие пенальти назначаться. Ну да. Судьи будут очень лояльны к нам. И в этом матче в том числе. Смоло. Федя брат. Забивает гол сборной Египта. И пакует чемоданы, чтобы поехать в Англию или в Германию играть. Потому что сборная России после матча с Уругваем вылетает из чемпионата мира по футболу. Будем второй сборной в истории, которая не смогла выйти из группы на домашнем чемпионате. Сразу за юарцы. Да. Геранчук. Что делать этот парень, а? Это абсолютно нереалистично. Ну да. Что, да? Ты видишь, как он прошел для начала? Тут надо брать в расчет то, что я отнимать в этой фифе, я так и не знаю на что. Помогись. Так. Тут граната ложится. А, ну смотри, в стронко вытягиваться. О, Слушай. По... Слушай, а если он не только в фифе так будет уметь, а? Вот так уметь будет не только в кифе Игорь Акинфеев, пожалуйста, а, например, хоть раз в жизни. А, например, в да? Да. Кифе менеджер можно. Которого уже давно нет. Да. да. Чтоб мы сказали, о, узнаю Игоря Акинфеева. Сейчас к плюху, плюха будет. Фенальти дай! Не свисти отдай. А Почему этот негр? Ушанка good! Present! Когда это какой-то монгол там дарит ему эту шапку. Слушай, ну ты в первом тайме нанес два удара в створ. Я нанес восемь из них три в створ. Начать надо с того, что Игорь отразил уже три в створ. Это серьезная заявка. На вылет из группы после матча. Наси у него росли оттуда-откуда-то. Вот это был на игре похоже в больший mm -hmm. Да, и выпендриваться сразу Смотрите, я отбил, пивают на отбой, играют египтяне, уже не знают, что противопоставить этой мощнейшей сборной Черчесова, имени Черчесова, я бы даже сказал. Да, которая стала худшей вообще в рейтинге FIFA за среди... всю историю сборных среди России и всех... Советской среди 70 место мы ну, вот, это... Уже упали ниже Саудовской Аравии. Ниже! То есть это официально перед стартом Чемпионата мира была самая слабая сборная. Хотя подсчет рейтингов FIFA, он, конечно, очень сомнителен. И всеми, Коэффициенты там всеми подвергается всякой критике. Но, Но вместе с... С тем... со сборной России они угадали. Вот, вот это сейчас, на Игоряно вот похоже. Сейчас, вот сейчас вышел, что-то сделал, а потом защитники будут от него словесно получать. Да. Вообще по классике жанра ты сейчас должен еще два пропустить, а они типанулые, пошли отмечать поражение. Почему мой игрок, который стремился перед тобой в подкате, был сквозным? Не знаю, но я вижу то, что сборная Азербайджана спасает сборную России. Это да, тут не да. поспоришь. Я, говорит, все морду заступлю. Какой он седовый. похож на себя-то, а? На какого-то седого парня да. с Кировского района. Там рынок. Что происходит, что происходит? Слушай, вот Игорь потихоньку трансформируется сам себя. Ну что это за дриблинг такой? Это Юра Жирков отбирает мяч. Мяч. Да. The ball. Просто после челса его надо озвучивать только так. Ой, ой, ой, ой. Юрий Жирков. Игорян, немножко не туда ты этот мяч? Этот, а можно и взял. не тот. Так, Это... можно и пенальти ставить. Это что такой нет? красивый? Это Федя Кудряшов. Mm. Ты что, не узнал его по прическе? Я думал Раджана и Голланд. Розу вот здесь вот свел. Мо mm -hmm. сейчас будет исполнять. Смотри, Салах. Волонтера убил. Взгляд сейчас. Что я делаю? Почему я не России? Эх, береза. Березонька, Мос Аллах, Мухаммедушка. Давай за нас. Это лучший подкат. Чок говорит. Алексей Мирович. Вот это тоже. Посмотри на за... него на лицо, на него посмотри! просто ужас какой. Слушай, а если тут нам сейчас показали Алексея, да? А если посмотреть на Антона, они этот. Может, прикольно, если ему другое лицо нарисовали? Ну конечно. Они ему нарисовали лицо постарше. Mm. Насколько сколько секунд? На минут 10. А ты думаешь, дети выползают из мамы. Подожди, не выползают. Десантируются. Ну, десантируются, да. Миранчук сломался. И вот еще один печенюх получает игрок в сборной Нет. Нет. вязал. Нет, это был Абдул Шапи. Получает горячую путевку к себе на родину. За 5 тысяч можно лицать? Угу. ЗАБНИН! Я уже в девятке его люблю, но ну, 4-1, но ну, это перебор, но ну, ну, это уже абсолютно... 3-1 еще, ну хоть как-то, ну нет, нет, это тоже нереально. После матча с вторым составом сборной Турции это реально нереально. А после матча с Саудовской Аравией судить вообще не о чем. Ай, Эльнини. Или не эль Просто кто-то с похожей прической. Марсело, Марсело, да. Друзья. Не тот, конечно, но все равно. Дай пас, далеко, сильно. Эльнини. Удар слишком. Да. горя на руки поднял. Я не да, сдаюсь, слишком сильно О! Травмы подъехали для Мухаммеда Салаха. и все. И все. И 3-1. Почему? А почему они недовольны, да. не свистят? А ты слышишь, как то Мы в... хотели проиграть, вы что, вы с ума сошли, все бэпки на... Ай-я. Yeah. При таком раскладе сборная России выходит из группы с шестью очками, как минимум. По крайней мере, у нас. да. Обыграв сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0, и обыграв сборную Египта со счетом 3-1. Что получается с Уругваем? 3-2 играем, да? Ну, посмотрим. С Уругваем мы... Да, но, проиграть. друзья, это... Только в FIFA такое возможное. По факту, мне неохота еще что-то говорить про сборную России. Ладно. Сейчас вот эта вся истерия сборной России. Всем очень интересно. Мы реалисты, дорогие друзья. И понимаем, что сейчас счет этого матча представляется чем-то ну противоестественным. Да. Смотрите нашу программу, смотрите футбол, матчи чемпионата мира. Увидимся с вами уже на следующей неделе обязательно. Всем пока. Увидимся.